привет! Сказали, что у нас тут есть виртуальная реальность в Гомеле. Сейчас зайдем, попробуем, что это такое в кинотеатре Кармина. Пойдем глянем, что это. А вот это... А да? А, Блин, <с chat> затормозила. Блин, опять попал на крафт. Опа, на Ускорение Опа Ускоряем сейчас Вот Опа Ну попали Опа, блин Находил на аттракцион виртуальной реальности в кинотеатре Калинина Классная, прикольная штука Реально, как находишься в другом мире, там, в помещении Либо где-то вот ездишь, катаешься Становишься на такой аттракцион, где тебе шатает, там, как в симуляции 5D вот. Так что, ребята, сходите, попробуйте Много аттракционов Разные абсолютно. То есть у других это получается там 2-3, каких-то там американские горки, качели, то там, ну, это все имеется, плюс там катаешься как в космосе, там где-то плывешь на лодке, там под водой, по комнатам ходишь, там страшилки, если наушники надеть, то можно наложить штаны. Сходите, потом напишите в комментариях, что об этом думаете что это такое вообще. Так что попробуйте, очень интересно. Всем успехов, ребята. Ставьте лайки. Пока.